Добрый день, уважаемые коллеги, на связи Давид Резаев, сооснователь Национальной ассоциации аукционных брокеров. У нас сегодня 12 мая 2018 года. Хочу показать вам, как мы участвуем в электронных торгах. У нас сегодня стоит задача выкупить один из лотов для нашего инвестора. Мы сейчас на площадке, которая называется Региональная торговая площадка по продаже имущества должников в деле обанкротства. Итак, с чего мы начинаем? Ну, во-первых, у вас должна быть аккредитация на данной площадке. У меня аккредитация есть, я сейчас нахожусь в личном кабинете. Вот тут вы можете увидеть Рязаев Давид Викторович, мой профиль. И у вас должна быть для этого электронно-цифровая подпись. Моя электронно-цифровая подпись уже установлена и стоит в USB-гнезде. Для того, чтобы нам проверить ее, а это нужно сделать обязательно, мы переходим по ссылочке, которая у нас есть с левой стороны. Вот тут у нас есть кнопка «Проверить электронную подпись». Обязательно перед участием в торгах это делаем. Окей, у нас всплывает окно для проверки подписи. Нажимаем подписать. Площадка проверила корректность подписи. И у нас тут отобразили соответствующие записи. Электронная подпись успешно создана. Корректность подписи подтверждена. Отлично. Все, далее мы участвуем в торгах. Я сейчас перешел в торговую процедуру. У нас тут должник ОАО АУС, а именно Ангарское управление строительства. И номер торгов 1922 ОТПП. У нас стоит задача выкупить ряд лотов для нашего инвестора. У данного должника, обратите внимание, обратите внимание больше 150 лотов и один из лотов у нас стоит задача выкупить это лот номер 133 это коллектор напольных коллектор напорный хос фискальный инвентарный номер 10730 я уже вижу комментарии Зачем вам напорный ход фискальный коллектор, уважаемые коллеги, Не он ни к чему, нашему инвестору нужен. Инвестор платит за это деньги, нашу задачу выкупить. Итак, для того, чтобы нам выкупить и для того, чтобы нам поучаствовать в торгах, мы нажимаем на кнопку «Подать заявку на участие в торгах». Мы входим в периоде, где цена 2884 и мы, собственно, будем ставить свою цену. Цена будет чуть-чуть больше. Итак, уважаемые коллеги, начинаем участвовать в торгах. Для этого нам необходимо подать заявку на участие в торгах. Мы кликаем на данную кнопочку. Система нам просит подтвердить нашу безопасность. Мы подтверждаем. Мы подтверждаем. Далее мы кликаем на кнопку, на, ставим галочку "Обязуюсь соблюдать требования, указанные в сообщении проведении торгов». Тут уже система подтянула мои а, личные данные, а именно фамилия, имя, отчество, место жительства, контактный номер телефона и ДНН, адрес электронной почты. Это как раз таки те а, данные, которые вы даете при аккредитации на той или иной площадке. Далее у нас задача. У нас э, задача прописать фразы по заинтересованности. Я тут обычно пишу. Заинтересованности нет. Сведения об участии в капитале заявителя. Это также пишу. капитали не участвую. Я обычно пишу такие фразы. Дальше у нас с вами задача подгрузить все оставшиеся документы. У нас тут площадка подтягивает все документы, которые вы загружали до этого. Я обычно их удаляю. И загружаю все новые документы. Первый документ это копия документов удостоверяющих личность. Окей. Okay. Кликаем по данной кнопке. У меня тут на рабочем столе есть папка 133 лот, загружаю сначала паспорт, подписать, подписываем, супер, паспорт подгрузился, подписание прошло, загружаем документы дальше. Следующий документ это заявка на участие. Я вам обязательно ее сегодня покажу. Давайте пока загрузим все документы. И я вам дальше расскажу по документу, по заявке конкретно. Так, третий документ мы загружаем ИН. Далее, четвертый документ ⁇ это платежное поручение. Документ, подтверждающий внесение задатка для участия в торгах. В данных торгах задаток был, если не ошибаюсь, 115 рублей всего лишь. И пятый документ мы загружаем, это договор о задатке, который мы скачиваем, в принципе, с электронно-торговой площадки. Окей, okay. uh, все документы мы подгрузили, они подписались. Дальше нам нужно поставить цену и, в принципе, ввести код подтверждения капчу и отправить заявку. Давайте мы сначала, уважаемые коллеги, перейдем к, вам, к нам в документы. И я вам хочу показать, как выглядят документы у меня на компьютере. Вот у меня тут есть отдельно созданная папка лот 133 должник ооо аус и вот видите 5 документов я обычно пронумеровываю все документы чтобы ну во первых это удобство лично для меня а во вторых для удобства для конкурсного управляющего который будет проверять вашу документацию аукционную и увидев он пронумерованные документы поймет то что вы Человек как минимум аккуратный, у вас все дисциплинировано и он, в принципе, это будет для него первый такой сигнал, то что вы в торгах эксперт. Итак, давайте мы с вами рассмотрим заявку. Давайте я вам покажу, как выглядит заявка. Заявка обязательно должна соответствовать требованиям федерального закона 127. Тут обязательно должны быть личные данные, данные о должнике, данные о лоте. Я обычно также указываю график снижения цены и указываю в каком периоде я заявляюсь. Также мы тут видим размер задатка, размер задатка и так далее. И я обязательно указываю свое ценовое предложение. Я ставлю цену 3333. Все троечки. Обязательно указываю реквизиты для возврата задатка. Если мы не выиграем данную торговую процедуру. Вот, собственно как-то так. Итак, Уважаемые коллеги. У нас с вами остался последний шаг. Это поставить цену. Ставим 3333. А, нажимаем код подтверждения 458245. И нажимаем подписать и отправить заявку на участие в торгах. Последнее действие буквально. Все. А, мы в торгах поучаствовали. Заявку загрузили. Отправили. Подписали. И нам пришло оповещение. Подписано электронной подписью Рязаю Давид Викторович. Ваша заявка на участие в торгах зарегистрирована. Дата и время предоставления 12.05. Время 17.33. Заявки присвоен номер 64.56. Также, уважаемые коллеги, вам должно прийти оповещение на адрес электронной почты, который зарегистрирован, который зарегистрирован на которой зарегистрирована данная площадка. Все, уважаемые коллеги, на этом мы с вами прощаемся. На этом мы с вами прощаемся по результатам торгов. Я, естественно, также запишу короткое видео, и мы смонтируем два видео в одном. Ждите дальнейших новостей. Всем хороших торгов. Всем пока. Итак, коллеги, мы поучаствовали с вами в торгах. Сегодня у нас 14 число, пришли результаты данной торговой процедуры. Мы участвовали в лоте номер 133. Давайте мы его найдем. Вот данный лот 133. Мы покупали здание и сооружение, не включенных в другие группировки. Это коллектор напорных от Запрос был у инвестора его выкупить. И давайте посмотрим, что же у нас в итоге-то вышло. Для того, чтобы посмотреть результаты торгов, мы спускаемся в самый низ сайта. И у нас тут есть вкладка приложенные файлы. Кликаем на, на нее, открываются все документы. И мы ищем свой лот номер 133. Вот как раз таки последний последний файл. Это и, оно и есть. Кликаем на него. Открываем. Ждем пока система его погрузит. Так и мы Сейчас с вами открыли протокол о результатах торгов. Давайте мы посмотрим, что же у нас тут. По данному лоту была единственная заявка – это от меня, Резаев Давид Викторович. И победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник торгов Резаев Давид Викторович. Вот, коллеги, собственно, вот так вот и выигрываются торги. Увидимся с вами в следующих видео. Большое вам спасибо. Всем пока и до новых встреч. С вами был Резаев Давидс, основатель Национальной Ассоциации Аукционных Брокеров.